Начинается. И вот оно начало, сразу начали Ножи, дамы и господа Первая карта сегодняшнего игрового вечера Коса смерти против онлайн Best of 1 матч и карта тускан Ребята сейчас будут потрошить Друг друга дабы определить Стороны, за которые они начнут Ну и конечно, в общем-то, мы за всем этим делом посмотрим а, Привет, Кнайфик, раскат, приветствую Санек, здорово, Шук, привет Я видел, кстати, ты был на сервере И ты, кстати, есть на сервере а ты играешь за команду онлайн А почему же не Ripe Wizards, собственно говоря Какие матчи будут проведены завтра А завтра играет команда Блин, там сложно все Нирвана против Hired Киллер И TeoTeo -Teo против На как-то команда Я забываю, как они называются Ну как-то, блин, на R, короче, как-то называются Простите, ребят, не помню точно Ну, сеточку можно глянуть у меня в группе ВКонтакте Там все будет ясно и понятно Нажи выигрывает команда Коса Смерть. Собственно, право выбора стороны остается за ними. Большое спасибо за подписочку Озимор. Всем привет из Каракал-Пакастана. И Каракал-Пакастанцем тоже большой-большой привет. В общем, завтра две игры, если что. В 6 и в 7, если я не ошибаюсь. Или в 6 и в 8. Как-то, в общем, время сможете. Ревайвал вроде. Ревайвал играют сегодня против команды One Hall. Так, дорогие друзья, это стейк, коса смерти выбирают начать в обороне, ну, с чем я, наверное, отчасти, может быть, и не согласен, но вообще, как бы, какая разница что я бы выбрал, да? Важно, что выбрали коса смерти. Итак, в онлайн открывают точку А, открывают, причем очень быстро, и, что самое главное, без минусов, игроки обороны... Достаточно в пассиве держат, собственно говоря, эту позицию, полностью отпустив коты. А, в результате получается перестрелка, не самая приятная для игроков обороны. Однако вольвер сделает даблкил, также минус от скалы. И последним игроком атаки остается сопляк зорот, Его наматывают на кулак. И делает это скала. Пистолетка остается за косой смерти. И счет в матче становится 1-0. Давайте знакомиться с коллективами. Ну, собственно, начнем с коллектива 1L. Они же в онлайн. Это Сопляк Зорот, Крейзи Зорот, Шук, Люцифер и Код 002. Юра, это вы или это ваш тезка? А, Коса Смерти, Скала, Андреаон. Сложное, сложное название. Рейдж, Вольверс и Стафи. Саня, сделай себе на КС маленький прицел. Приятнее смотреть было бы. А, сделаю. Сделаю, но уже сейчас, к сожалению, это будет невозможно. А, Бодька, приветствую. Сань, за кого болеешь? Я, как всегда, болею за красивый Counter-Strike и никому не отдаю никакого предпочтения. Сейчас, тем более, у команды онлайн раунд очень непростой. В плане того, что они без экономики и без девайсов как следствие... И все это потенциально приведет к э, скорму поражению в раунде, в чем я, в общем-то, на самом деле не сомневаюсь. Конечно, очевидно, что фаворитом данной встречи является команда Коса Смерти, но у, у онлайна, в общем-то, состав неплохой. Один шук только чего стоит, э, может убивать пачками врагов, но вот получится ли ему это делать, вот тут, конечно, большой вопрос, потому что одного шука... Будет недостаточно, если только именно он будет играть. Нужны тиммейты, которые будут помогать. Чё-то я не помню эту игру, самому интересно посмотреть. Так логично ее же не было. А, его еще умудряются хейтить, и Вольверс красавчик, согласен. И Вольверс отличный игрок, может быть не такой стабильный, как хотелось бы, но как игрок-то он, в общем-то... Молодец. Для команды старается и работает. И вот вы видите, дамы и господа, начинается небольшой переворот событий. Но Андреон как-то вообще против любых переворотов событий. Люцифер остается один на один со Скалой. И Скала, в общем-то, прекрасно понимает, где находится его визави. А вот сам Люцифер пока не знает. И в этом, конечно, большая проблема для игрока атаки, потому что по таймингам он открывается бачком под соперника и получает в свое правое ушко. 3-0. Плагиат кода Да, так и есть. Это воспитанник OneHall. Да, безусловно, безусловно, И Вольверс всем стал известен, если я не ошибаюсь, как раз-таки из команды OneHall. По-моему, я до OneHallовцев... Нигде его ранее не замечал. Стаффи тем временем делает даблкилл. Скала продавлен сопляком Зородом. И это, кстати, минус в зигзаге. И с точки зрения стратегии, в общем-то, важный минус. То есть теперь точка Б и точка А друг от друга отделены всего-навсего одним игроком атаки. Который пытается, посмотрите, еще и байтить на себя внимание игроков на споте Б. Но здесь, конечно, проблемой является то... Что минус сопляк Зора, это Люцифер с 14 хеллспоинтами как-то в соло. И тут, конечно, будет в соло забрать троих, да еще и на таком лоу хп, ну, скорее, невозможно. Но минус по рейджу все-таки есть, а хп остается еще меньше. На этот раз уже теперь остается только 5. Эвольверс прописан за большим, за малым, продает своих, а так топ игрок. Ну, э, ладно, что-то, это не страшно. Продажи это нормально. хайрат киллер знает толк в продаже тиммейтов. Фу, у меня мандраж выступать третьими, но мандраж долбит. Торонто гейм, приветствую, не переживай. Ничего страшного. Соперник, конечно, непростой, но я надеюсь, что вы все подготовились к матчам. 4-0. Так, ребятки, простите, если я где-то чьи-то сообщения не успел увидеть Сообщений написали много, а комментировать, как вы понимаете, нужно практически безостановочно э -э, В общем-то, ой-ой-ой, Стафи, ошибся немножко в прессинге коннектора Однако его тиммейты не ошибаются Делают кучу минусов, аж целых два Не такая уж большая и куча, конечно, кто бы мог бы э -э, поспорить с этим Но Андреон делает минус по шуку и здесь уже при этом поджим со спины в исполнении рейджа Отличный хэдшот и еще один вдогонку От Андреона, в общем, пятый Для косы смерти Легок на помине, завернут и отправлен По адресу, собственно говоря, проживание Солом из Таджикистана И Таджикистану тоже Большущий-большущий привет Так, я видел-видел Алекс Рэма Салют тезка, как жизнь молодая? Привет, привет, Сань Все хорошо, все супер, все замечательно Как у тебя? Стафи ну, тут просто без шансов, конечно, с такой стрельбой. Стаффи просто не оставляет возможности даже ошибиться. Или не ошибиться, вернее, сопернику. Потому что тут просто первая пуля и сразу голова. В очередной раз размены на стороне косы смерти. Их снова больше. Но по-прежнему есть шук. И вот он, шук, включается в игру. Делает даблкил и практически забирает третьего. Но тут уже, конечно, проблема в Люцифере. Потому что у него девайсы нет. А Андре, он прекрасно знает, где находится оппонент. Прекрасно осведомлен, но не попадает. Ну, вернее, попадает, но фатального демейджа не наносит. А то, может быть, и вообще без попаданий. Смотри, какой наглец! Пытается пушить. Но вот за это сейчас уже Люцифер должен наказывать и не наказывает. Обидненький момент для коллектива в онлайн. Были они сейчас, конечно, безусловно, близки к победе в раунде. Но победа оказалась слишком далека вот схватиться за нее никак не вышло. Сань, видел, как мы с Эвольверсом в маке сидели? Беседа ванхол или это беседа турнир, была, не помню уже. Да, видел, конечно, видел. Да тоже все, огонь, увидел уведомление, решил чекнуть топ-стрим. От души, приятного просмотра. Раунд начинается с центрифрага от команды онлайн. Тем не менее, сопляк Зоров тут же попадает под размен И Шук забирает Стафи. Минус достаточно важный и хорошо, когда в команде погибает... Во вражеской команде погибает сильный игрок. И, в общем-то, Шук по-прежнему по-прежнему был жив, пока Андреон просто не вышел и не уничтожил э, все, что можно было уничтожить на катах. Тут пока шансов я лично, к сожалению, не вижу. Но вижу, что коса смерти очень прям напористо играют, даже невзирая на то, что играют они, по сути, в обороне. И вроде бы как они должны бы сидеть и держать позиции свои. елки палки Ничего себе, какие ваншоты прилетают. Шук успевает дать разменный минус. И, кстати, уже второй, третий минус от Шука. Ну... Я вам перед началом матча еще сказал, что Шук будет пытаться тащить, но одного Шука здесь явно не хватит. Ситуация равная 2 в 2. Снайперская винтовка у Эвольверса и Скала на М против двух калашей. Минус от Люцифера. Снайпер все-таки доподставлялся это Эвольверс. И Скала остается в очень тяжелой ситуации. Нужно перестреливать сразу двоих оппонентов... И сделать это на дальней дистанции не удается. С почином коллектив в онлайн, наконец-то они берут первый матч-поинт в этой встрече. Тут каток. В какой-то степени согласен, но вот как видишь, э, все-таки есть надежда на светлое будущее, так скажем, у команды в онлайн. Легчайшая для величайших? Богдан, ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Пока рановато, как мне кажется, еще называть величайшими и э, матч легчайшим в целом. А Все-таки я больше сторонник посмотреть матч, а потом подытожить. Сейчас, да, мы видим, что, в общем-то, онлайн выглядит послабее, чем их соперники, но это еще не говорит о скором поражении. Кот проигрывает перестрелки Андреону, а сопляк зорот. Успевает зайти на точку Б, видит ножки соперника, отстреливает, это минус скала. И Андреон Вольверс Стаффи вынуждены теперь идти на ретейк. Ой-ой-ой, а тут сразу парный ретейк с банана, чего Сопляк Зоров совсем не ожидал. Люцифер погибает от рук Стаффи, и бомба, естественно, дефьюзится. 8-1. А добрый вечерок, Виола, приветствую, приятного просмотра вам, сударыня. Ребята, завозим лайкосы, не стесняемся и приятного просмотра Да, полностью присоединяюсь Ребятушки, лайкосы отгружайте, кто еще не поставил, это очень полезно и нужно Коса смерти играет? Да, абсолютно верно, коса смерти играет и находится они сейчас в обороне Я болею за сот, я играю за сот, поэтому так и пишу А, так вот оно что, Богдан, ну все, теперь мы все все поняли Ну ладно, я-то на самом деле, конечно, знал но вдруг кто-то не знал. Ошибка в стрельбе отстафи. Я вот как только его включу, он сразу никого не может перестрелять. Наверное, я не буду его больше включать. А то мне кажется, что именно я порчу человеку сегодняшнюю игру. Ну, здрасте. Вот это уже серьезная заявочка. Один хп остается, кстати, у сопляка. И Люцифер с половиной лайфбара. Но вот здесь Андреон промахивается. Скала с Диглом добивает Люцифера. Подбирает девайс и... Внимание, дорогие друзья! Один против двоих, но сопляк-зорот с одним хп. Минус сопляк-зорот. Ситуация равная, по сути, теперь один в один. И сможет ли скала понять, где будет находиться соперник? Быстрые действия здесь не... Со... Закончиваются патроны обоюдно. Причем один хп остается у скалы! И скала режет! Твою налево! Вот это приколдессы, дорогие друзья. При этом, кстати, не было дефьюз китов, но есть достаточное количество времени на дефьюз. Парадоксальнейшая, глупая, с одной стороны, ситуация. Потому что для того, чтобы победить, Крейзи Зороду просто не нужно было идти к сопернику. И все. Он мог бы потом даже помирать. Без разницы. Его могли бы потом убить. Но раунд бы остался бы за командой в онлайн. То есть то, что он поспешил зарезать соперника... Ну, мало того, что привело к тому, что он его не зарезал, а еще и сам погиб. А, так еще и в результате поражения в раунде. А поражение раунда здесь все-таки... Поражение в раунде здесь все-таки куда страшнее. Очередной размен минус от Эвольверса и ответный по Стафе Ситуация 4 в 4. И оборона вновь а, пытается расширить зону своей обороны. И, в общем-то, выпадают в различные позиции. Ну, как бы, выходят в агрессию, так скажем. И мне кажется, что эта агрессия работает на все сто конечно, вот сейчас Рейджу лучше был не высовываться. Но скала вроде бы справляется, дабл килл успевает оформить э, автор предыдущего э, просто предыдущего раунда, даже не предыдущего момента красивого в раунде, а именно самого раунда. Скала настолько ли Уничтожит всех, кого только может? Нет, к сожалению, справляется только с одним соперником, а может быть и к радости. А то что, все в одну сторону-да в одну сторону-то раунды. Нужно все-таки и честь, знаете, команде онлайн тоже какие-то раунды нужно забирать обязательно. Как же Дуримар тащит эту игру своим отсутствием? О, черт, пишет Богдан, я не мог это не прочитать. Но это действительно забавно Напоминаю, что Дуримар, он же Володя Он же капитан и духовный наставник команды Харит Киллер Которая играет завтра э, Находится в спектаторах в данном матче И является судьей Сегодняшних игр Рейдж, Андреон и Стаффи Просто развалили команду в онлайн Потеряв всего-навсего одного рейджа Но ну, мне кажется, размен 5 в 1 идеален Просто лучше сыграть Ну, можно было Можно было бы выйти в размен 5 в 0 Но это уже, правда, был бы не размен Поэтому самый идеальный размен все-таки технически Это 5 в 1 Александр, будь добр, тап в конце раунда Да, обязательно, как только этот раунд закончится Я покажу тап Шук и код По минусу Здесь заканчивается экономика у команды онлайн И, вероятнее всего, э, победу в этом раунде будет выбить очень проблемно но это вероятнее всего Конечно, на самом деле, может быть, проблем здесь и не будет никаких, так как уже какие-то девайсы есть. Андреон вообще на морозе просто пробежал, не увидев соперника на зелени. А тем временем скала остается снова один в два. И неужели Дигл Бай от команды... Да, от команды в онлайн заходит Дигл Бай. Не заходит, девайсные, но заходит Дигл. Странно, очень странно. Вот тап, дамы и господа. А вот статистика. А вот наглядненько вы можете все увидеть. Там уже по двадцатке настреляли Андреон и Скала. Это, в общем-то, все, что нужно знать. Топовый игрок команды онлайн играет со статистикой третьего игрока команды Коса Смерти. да. То есть, понимаете, насколько здесь все-таки э, Коса Смерти чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше, чем их соперники. Но Рейдж Скала... Снова скала, скала просто три минуса вообще, еще и четвертого шел добирать, но тут, конечно, уже за наглость наказывают, и 11-3, как итог, дорогие мои зрители, последний раунд первой половины, после него последует смена сторон, и коса смерти покажут нам, насколько агрессивно они будут выступать в атакующей стороне, потому что в обороне они продемонстрировали, что они агрессивная команда. Саня, погоди, эта коса за красных не играет. Согласен. Так, коса смерти та самая команда, у которой всегда, сколько я их помню, были проблемы с атакующей стороной на любой карте. Но с обороной вы видите, ни единого минуса команда в онлайн в последнем раунде первой половины сделать не смогли. Так, ребята, меняемся сторонами, пожалуй, да? Чем мы стоим, закупаемся-то? Алё. Альё! Ура. Начинается переход. На ФК, на ФК играют или на сервере? Ну, там уже ответили. Да, игра на сервере. Так, кстати, смена произошла достаточно быстро. И это уже лайф, насколько я понимаю. Береты у Эвольверса. Хочу смотреть за Эвольверсом, потому что хочу оценить э, вклад э, Этих пистолетов во взятии раунда Или же в его поражение, так скажем Да, посмотрим а, Скала, первый минус, минус сопляк Зорот И, собственно, точку Б сейчас будут ломать Очень-очень сильно И Вольверс, кстати, убегает а, в сотню И сейчас будет, ну, просто ломать точку А Да, как вы видите а, Сломался сам, между прочим, и Вольверс Ну, и непонятно, зачем в итоге попались береты К сожалению, может быть, он с них кого-то и убивал бы Но не получилось Шук, последний, с 15 хеллс и рестарт. Чё, блядь? Володя Дуримар! Вы там на кой хрен сидите в спектаторах для того, чтобы рестарты давать в конце пистолетки или как? О, да. Бесподобно. А -а, мат в эфире, ну no, я, простите, не могу по-другому отреагировать, просто как бы непонятно. Ладно, ладно, не там завис игрок, там завис игрок. Вообще что-то все висит, что-то все висит, все лагают. Ну сейчас, короче, содовцы опять выигрывают раунд и опять рестарт. Я прям вот чую просто, да? Смотри, там с ножами бегут. Крейзи <смех> Зорода уже один раз сегодня и так зарезали Хватит уже, хватит, ну хватит Ну оставьте его, вот Зарезал рейдж, скала устанавливает бомбу И да, вылетает пятый игрок Тут как бы не рестарты надо делать, а паузу надо ставить как бы. Какие нахрен рестарты? Дуримар додосит сервер Да дуримар просто нахождением с себя на сервере просто взял и положил ребятам пистолетку. Потому что теперь коса смерти может пистолетку проиграть. А до этого-то только выиграть. Ну нет, все, Дефьюз китов нету, поэтому Крейзи уже в любом случае не успевает снять пачку. И это тринадцатый для косы. Возрадуйтесь, фанаты команды коса смерти. все таки они выиграли пистолет. Пистолеты, простите. Ну и, конечно, не стоит забывать, да, что теперь в онлайн играют в меньшинстве. И вот пауза. Будет ли... РР не будет, пишет Володя, это хорошо И паузы, как вы видите, тоже не будет Андреон стоит АФК, непонятно для каких целей Но вот все, очнулся Энтри за косой смерти, что не очень-то уж и удивительно поскольку, поскольку оборона с пистолетами не должна сидеть Они должны где-то что-то поджимать и пытаться выбивать девайсы Именно этим мы пытались сейчас заниматься игроки команды в онлайн Но немножечко мимо кассы Шук вместе с Крейзи вдвоем сделали по минусу и оба, к сожалению, погибли. 14-3. До победа остается совсем капелюшечка. Коса смерти, я думаю, такой не проиграют. В сильной стороне, типа еще и в большинстве, очень было бы смешно и странно увидеть поражение при таких условиях. Процентов 90, что если сот выиграет, Без забирает деньги и идет к нам бухать, закрывает команду. <смех> ну, это прям очень сильно. Рейдж! <смех> вот. Обожаю смотреть за шуком, когда он с деглом. Он иногда такие штуки ставит. Мне кажется, он сам не понимает, как у него это получается. Но оно просто получается, и все. <смех> Блядь! <смех> <смех> <смех> ну, вы видели? Ну, вы видели это, дорогие друзья? Вот на такое способно только коса смерти. Выйти с, с пятью девайсами... И проиграть раунд Неожиданно у нас матч переходит в разряд 4 на 4 Потому что у команды коса смерти тоже один куда-то вот просто ушел не, не знаю почему и нет времени объяснять, как говорится, он просто ушел Ну что ж, 4 на 4, в принципе равные составы И тогда получается, что шансов будет... Чуть-чуть побольше у команды в онлайн отыграться. Шук перестрелял Рейджа, но не перестрелял Скалу. И мы получаем равную, опять же, два в 2 ситуацию, где Скала, конечно, занимает более перспективную позицию, нежели его соперники, которые сейчас находятся на длине, и при выходе в сотню, в общем-то, ну, Скала здесь, безусловно, не должен никого пропустить. Он вот первый, ну, второго съедает, ладно, окей, Вольверс с Диглом. Ну, зря. Мне кажется, зря сейчас, конечно, такие действия делает Вольверс. Во-первых, показывает, что он без девайса. Во-вторых, байтит... На... А, у него есть девайс. У него есть девайс. Ты, какого хрена он с деглом стоял? Ох, эти чудные и непонятные ребята из команды Коса Смерти. 15-4... Матчпоинт, который означает, что один раунд отделяет команду коса смерти от выхода в четвертьфинал, а команда онлайн отделяет всего-навсего одно поражение от падения в одну 1.32 сеточки. А, ну, на самом деле они упадут в одну а они в одну 1.32, потому что там они уже проходят в связи с дисквалификацией команды рвать на шифтах. Даблкил от Эволверса, по-моему, как говорится, потрачено, что ли. риари у нас э, вернулся, но вернулся поздно. А сейчас неприменимо, к сожалению, выражение. Лучше поздно, чем никогда. Дорогие друзья, это 16-4. Команда Коса Смерти в четверть в финале. Поздравляю 67% проголосовавших именно за эту команду. Команда OneLine падает в нижнюю сетку. И по техническому поражению сразу попадают в следующую стадию. В одну шестнадцатую.